В республике Татарстан отмечать День пожилого человека на протяжении нескольких дней стало традицией. Как правило, это цикл праздничных мероприятий. На Бережно челнинском институте Казанского федерального университета состоялось празднование Дня старшего поколения и Дня учителя. Открыл праздничный концерт директор Набережно-Челнинского института КФУ Махмуд Ганеев. Если мы говорим о нашем опыте, о наших детях, я, конечно, хотел бы особенное внимание уделить.